Добрый день, мир! Сегодня говорим о ботинке от Скот. Очень не сильно он новый, мне кажется. G2. Для ботинок для фрирайда, его скот позиционирует именно так. Он очень достаточно символичный, этот ботинок, тем, что по нему можно судить о отношении скота вообще к фрирайду, понимание с скотом фрирайда. Значит, мы в последнее время привыкли к тому, что фрирайдные ботинки это широкая колодка, для того, чтобы было комфортно и удобно. Ну так вот начали мы думать и смирились с этой мыслью. Это ВТР-подошва, ВТР которая позволяет ходить, лазать там и веревочить и так далее. Это там какая-то низкая жесткость и так далее. Но, короче говоря, были всегда у всех, кто фрирайдит по-нормальному, были всегда вопросы, а так ли это вообще, настолько ли это вообще, как бы как. Получается, потому что, если ты лазишь по каким-то веревкам, то тяжелый ботинок, он все равно неудобен. Вот, если ты куда-то шаришься, то тяжелый ботинок все равно неудобен, вот, и тем более, что на этом фоне вот этих вот э -э -э сложившихся стереотипов, ботинки для скитура, для бэк очень активно начали развиваться, цены на них снижаться, в общем, доступность их повышаться, ну и стал вопрос, как бы, зачем, собственно, Нужны все эти ВТРы там и широкие колодки Если, в принципе, можно пойти купить нормальный там полускитурный ботинок И там будет все И там будет удобная подошва, и малый вес И та же жесткость, потому что в скитурных жесткость тоже как бы резко начала расти Но вот, короче говоря, к чему я? К тому, что вот ботинок категории фрирайд При этом при всем жесткость 130 При этом при всем колодка обычная со Рейсовая при этом при всем угол наклона 13 градусов, то есть это не карф ботинок, точно, с 15. Это 4 клипсы И это колодка 97 миллиметров. Вот э, на самом деле для меня лично интересно, интереснее все, в данном случае колодка. Колодка 97 мм говорит не о том, что вдруг Скотт понял, что у фрирайдеров тоже бывают узкие ноги и сделал ботинок под узкую ногу. Скотт сделал ботинок под формовку. То есть для того, чтобы любой лыжник мог натянуть при помощи бутфитинга фрирайдный ботинок на ногу колодка 97 То есть предполагается, что ботинок для фрирайда точно так же, как и рейсовый ботинок, нужно формовать бутфиттер и подгонять его под ногу. То есть фрирайд из формата расслабленного какого-то катания типа, в котором нужны мягкие ботинки для чего-то там, каких-то там ударов, компенсации ударов и так далее превращается в рейсовую дисциплину по мнению Скотта и в общем, трудно с ним не согласиться Особенно, когда мы видим на FVT Freeride World Tour чемпионат мира по фрирайду ботинки топ-скиеров, фрирайдеров, которые занимают первые места. Это 150 жесткость, ланги рейсовые там, и так далее. Это рапторы, хатхеда с жесткостью 140. Вот. И вот в рамках вот этих новых тенденций такой ботинок, он становится актуален абсолютно. То есть вот с этого момента, видимо, мы теперь начнем говорить о том, что все-таки да как бы все это были фантазии прекрасные, эротические, с колодками 105 во фрирайде. А теперь давайте все-таки нормально кататься, нормально мочить. Вот. А мочить в мягком ботинке, неважно, вы во фрирайде вы мочите, либо там не во фрирайде вы мочите, но нереально. Это невозможно. Если у вас болтается нога, никакой управляемости лыжи быть не может. Поэтому вот. 130. Нормальная фиксация по полной программе. Все четко, все хорошо. И колодка 97. Покупаете, греете, тянете. Все, катаетесь, управляете лыжи. Все, пойду посмотрю. Другие ботинки разные для фрирайда в том числе. Чтобы не пропустить, подписывайтесь. Так, пока.